Для любви необходима известная наивность. Это дар Божий. Однажды утратив ее, уже не вернешь никогда. Только завистники называют ее глупостью. Не обижайся на них. Это недостаток, а напротив, достоинство. Ты ведь знаешь, что я имею в виду. Простую душу, еще не изъявленную скепсисом, сверхинтеллигентностью. Парцефаль был губ. Будь он умен, он никогда бы не завоевал бы и кубок Святого Граля. Только глупец побеждает в жизни, умник, видит слишком много препятствий и теряет уверенность, не успев еще ничего начать. В трудные времена наивность – это самое драгоценное сокровище, это волшебный плащ скрывающие те опасности, на которые умник прямо наскакивает, как загипнотизированные.